децентрализованная биржа Uniswap. Рад всех приветствовать. Я рассказывал, делал обзор основных бирж централизованных бирж, таких как Bybit, как Binance, KuCoin. На них более-менее все понятно и более-менее привычно для тех, кто занимался раньше трейдингом. Сегодня я хотел бы сделать обзор одной из децентрализованных бирж, биржа Uniswap. Это крупнейшая биржа на текущий момент. Биржа, которая совершенно от вас не требует верификации. И посмотрим, а как же на ней можно работать, в чем отличие, в чем сложности. Ну, давайте все поподробнее. Ну, во-первых, нужно понимать, что вот эта вот данная биржа, она работает на блокчейне в сети ERC20. Вот такой данный стандарт. Это некий блокчейн. И если вы заходите на биржу Binance, вас вообще... Ну не интересует там какой вы там используете токен. То есть там биржа может сама э, продавать вам какие угодно токены в различных сетях. И как бы она является неким мостом. Сама биржа централизованная между различными блокчейнами. Но за это вы платите тем, что вы на каждой бирже должны проходить верификацию. Ну да, ее есть можно на бирже не проходить верификацию. Но тогда, соответственно, вам будет, не все функции данной биржи будут доступны. То есть вот данная биржа Uniswap работает на этом блокчейне. То есть это сеть Ethereum, сам Ethereum и огромное количество токенов именно на, этой, на этом блокчейне разрабатывалось. Поэтому вот особенность в этом популярность данной биржи. Давайте посмотрим действительно крупнейшая или нет эта биржа. Ну посмотрим через CoinMarketCap. Откроем, соответственно, данный сайт. И здесь есть раздел биржи. Здесь вот есть DEX, децентрализованная биржа. Нажимаем и смотрим, самые крупные биржи перед нами есть. Ну, если вы обратить внимание, тут есть Uniswap B3, Uniswap B2. То есть это более позднее получилась биржа. И здесь, ну, есть некие нововведения, которые позволили более оптимально использовать средства на этой бирже. Я не буду вдаваться вот в тонкости. Об этом есть куча отдельных видео. На текущий момент вот именно эта биржа за счет нововведения различных новых фишек занимает лидирующее положение И оборот данной децентрализованной биржи во многом превышает даже обороты некоторых небольших бирж централизованных. То есть смысл в этом есть. Ну вот здесь вот тройка лидеров, вот вы видите. Сюда же входит PancakeSwap, биржа известная. То есть вот это крупной бирже. что еще здесь какая тонкость вот давайте на нее зайдем и я вам рекомендую когда вы входите на вот эти децентрализованные биржи пользоваться закладкой то есть уже у вас ссылка на эту биржу должна быть сохранена не поиск, не пользоваться ни в коем случае поисковиком можно попасть на поддельный фишинговый сайт то есть вы вот смотрите вот здесь адрес на этом сайте проверенном ссылка будет правильно Uniswap и так далее. Если вы вдруг зайдете где-то через по поисковик найдете Uniswap, например, здесь может буквка быть не W, а вы обычные. Вы этого не заметите. Войдете на эту биржу, подсоедините свой кошелек и можете лишиться всех своих денег. Поэтому вот вы отсюда один раз зашли, получили вот эту ссылку и теперь эту ссылочку сохраните в закладку в ваш браузер заходите только по ней. Я вас уверяю, это вам может в дальнейшем стоить всех ваших денег, которые находятся вот на этой бирже, который которой вы можете подсоединять свой кошелек. Так что этим не пренебрегайте. Итак, мы выяснили. Биржа достаточно крупная, с большим оборотом. Самое главное, для чего вот эти децентрализованные биржи нужны, не требуется регистрации. То есть у вас есть анонимный кошелек, который тоже никакой регистрации не требуется, никаких подтверждений телефонов, электронной почты. И вы не регистрируетесь. Для того, чтобы работать, вы просто свой кошелек подсоединяете к бирже. И опять же, не нужно, если вы в этом кошельке у вас лежат там ну, мультивалютный какой-нибудь кошелек, и там лежат там огромное количество биткоинов, там лежат там э, огромные суммы, а не нужно, если вы не собираете на всю сумму торговать, подсоединять тоже к бирже. Может быть какая-то уязвимость на самой бирже. Хотя вот этот биржа Uniswap, у нее открытый исходный код. Что это значит? Это значит тысячи программистов уже сделали за нас работу и проверили, что там на первый взгляд уязвимости нет. Гарантировать нельзя, но а сами вы, естественно, не проверите, поскольку вы в этом нужно досконально разни... разбираться в программировании э, вот этих смарт-контрактов. Но открытый код это всегда плюс. То есть тут... Э, есть умельцы, есть энтузиасты, которые этим занимаются и проверяют. Основной минус децентрализованных бирж – нет возможности завести фиатные деньги, как на бирже. Тупи ту обменника нету и нет возможности сразу взять и с карточки там пополнить, там или с кошелька сразу завести валюту. То есть сюда вы должны завести либо уже токены УСДТ, либо вы сюда заводите, соответственно, монеты. Вам далее необходимо иметь кошельки, которые поддерживают данную биржи. Ну и в данном случае, если говорим именно про конкретную эту биржу, наличие эфира для платы за транзакции за газ. И еще раз напоминаю, техника безопасности, особенно потому что это даже не криптовалютная биржа. Здесь вообще никто ничего не сможет вам вернуть, никакой техподдержки. Это все работает автоматически на автоматизации на смарт-контрактах. Все, есть определенный код и вы этим кодом пользуетесь. Это... Никому претензии не предъявите, только вы будете виноваты, если вы потеряете свои деньги. По своими, по своей же глупости, как правило, их и теряет. Итак, ну давайте. Теперь смотрим, как это работает. Уже непосредственно откроем биржу и попробуем а, совершить какие-нибудь операции. Как я уже говорил, вот есть у нас адрес. И этот адрес его, я прямо его копирую и открою его в другом браузере. В другом браузере, к которому у меня подсоединен некий кошелек. Сейчас мы посмотрим, какие кошельки вообще данная биржа поддерживает. Итак, ну давайте переключим Там у нас, да, на русском все. Вот у нас нужно подключить кошелек. Какие кошельки поддерживаются? Metamask, Wallet Connect, Coinbase Wallet. Известные все кошельки. Fortmatic, не знаю, никогда не пользовался. Ну давайте возьмем Metamask известный кошелек. Единственное, у него есть минус, что да, этот кошелек имеет возможность там блокировки, они уже собирают, собирались, но пока не блокируют э, российских пользователей. Но ну, может быть это случится. То есть, э, такой кошелек достаточно, он немножко стрёмный, но им можно пользоваться. Сейчас вот я его подключаю здесь. Так, вот, подключиться с помощью MetaMask. Нажимаю далее. И нажимаю подключиться. В углу появится ваш адрес этого кошелька. Все, вы подключены. А какие на текущий момент поддерживаются сети? Вот блокчейны. Поддерживаются сеть Ethereum, сеть Polygon, Оптимизм, Арбитром. То есть вы понимаете, что вот эта децентрализованная биржа, она действует на основе смарт-контрактов в определенном блокчейне. И она не может напрямую торговать биткоином, и торговать эфиром, и торговать, например, там с биржи которые совершенно в какой там на своей сети написаны. Это все будет несовместимо. Есть э, методы, как все это обойти. Все это делается при помощи так называемых мостов. которые Мосты это как бы связующее звено между различными блокчейнами. Если вы на централизованной бирже, как Binance, там все это за вас делает биржа. Здесь э, немножко все сложнее, поэтому новички редко приходят именно сразу, где централизованные биржи, а начинают работу на централизованных. Ну, что самое основное преимущество, что сюда притягивает, это полная анонимность. Как анонимно купить, например, там какие-то токены, биткоины, ну, на текущий момент я знаю самый простой и понятный, это покупка за наличные. За наличные через обменники. То есть вы и нормальная сумма, приблизительно вот купить биткоинов, можно там от 100 тысяч выше, можно за наличные прийти и отдать нал и получить на свой кошелек биткоин. все вот это вот один из таких способов полностью анонимно войти в криптовалютный мир а дальше уже своим биткоином вы можете их есть возможность их обменять на любые другие токены в сети не сейчас мы говорим о том чтобы не заходить ни в коем случае не заходя тогда на централизованной бирже нигде не проводя верификацию свою как работает данная биржа есть некие поставщики ликвидности которые могут Uh, в каждый пул, то есть в эти, вот, uh, я хочу поменять, например, эфир, и я хочу его поменять, например, на UDC, uh, вот на этот токен. Все, я хочу их обменять, соответственно, вот этот токен должен быть в сети ERC20 выпущен, ну, соответственно, если биржа дает, соответственно, этот токен есть в этой сети. И я хочу вот у меня видно сразу баланс, сколько у меня. И я хочу его поменять. Ну, я могу все поменять. Могу поменять только, например, 0. Так. 0.22 давайте вот так поменяем. И я сразу вижу, сколько у меня появится на счету USDC с стейблкоина. Сейчас баланс 0. И получится, я обменяю, это получится 2 доллара. В принципе, параметров не так много при обмене. Тут все понятно. Выбираете, значит, еще раз токен какой хотите обменять какой хотите получить и здесь видите параметры транзакции вы можете здесь вот нажать еще настройки и э, проскальзывание изменить и срок действия транзакции не 30 минут а 15 минут поставить вот основные настройки и после этого соответственно нажимаете обменять и чтобы подтвердить обмен вот соответственно нужно нажать вот эту Кнопку и обмен произойдет вам, я так понимаю, нужно будет подписать это через в кошельке данную транзакцию. Сумма к получению оценочная, то есть это не значит, что я 57 получу. Это самый минимум, который я могу получить, но, скорее всего, сумма будет больше, потому что предсказание не составит максимальное значение. Вот, Если вспоминаем биржу, там Binance, байбиты, там комиссии, конечно, мизерные но, соответственно, если вы работаете небольшим объемом, вот у вас там 100 долларов, менять 100 долларов и платить вот такие комиссии, конечно, это получается дороговато. Здесь нужно работать большими объемами. Вот такие биржи, они для крупных игроков, тех, кто хотят анонимно какие-то суммы свои здесь конвертировать. Для чего, как бы? Ну, это Обмен это лишь одна из тем там, децентрализованных бирж. Но здесь можно, например, в децентрализованной сети можно использовать, брать свои там биткоины, которые хранятся у вас там на долг, долгосрок, и куда-то их а, класть а, менять на, а, класть в залог, брать какие-то стейблкоины, другие токены, и их уже использовать в сети, положить куда-то их, например, а, стейкинг, потому что биткоин нельзя положить стейкинг, поскольку там технология а, Proof of Work используется, а взяв под них как в залогах используя а новые вы их держите на долгосрок, они у вас мертвым грузом лежат, можно их использовать как залог, взять что-то другое, положить стейкинг, на этом дополнительно заработать. То есть, всегда вы можете обратно вернуть свой залог, вернуть обратно биткоин, и получится, что у вас оста останутся ваши же биткоины, и дополнительно какой-то бонус, который вы заработали, а за счет того, что а, использовали дополнительно, что у вас деньги не лежали мертвым грузом, а работали. Просто у вас лежат биткоины, вы рассчитываете только на рост. Но можно их использовать, чтобы деньги ваши работали. Но здесь нужно делать все это аккуратно. Опять же, это совсем для новичков, наверное, мало подходит, потому что можно потерять, можно положить какие-то там уязвимые контракты использовать. То есть только надежные биржи, только проверенные источники здесь не попасться, на фишинговые сайты куча всего подстерегает вас здесь, но такая возможность есть, плюс что вот на децентрализованных биржах есть пулы новые позиции то есть вы можете выбрать токен так вот я беру эфир и к ней выбираю пару токен у SDC, например так вот два токена я здесь могу установить диапазон цен, в которых я буду давать свои, свою вот эти вот ликвидность, для того, чтобы другие могли совершать операцию на данной бирже. То есть здесь кто-то дает ликвидность, кто-то совершает операцию. То есть, вот эта возможность есть зарабатывать при помощи ваших токенов на децентрализованной бирже. Самый такой простейший. Но если у вас есть токены этой биржи, UNI, токены УНИ. Кстати, давайте посмотрим, как они выглядели в последние годы. Ну, токены уни, ну, они вот сейчас падают, как и все остальные. Но, да, в моменте они достигали там 45 долларов. Сейчас очень сильное падение у всех. И вкладка графики. Что здесь есть? Ну, давайте на русский переключимся. Видите, здесь, наверное, лучше на английский переключиться, а то здесь бассейны вместо пулов получаются. Это ужасно. Давайте все-таки... Так, потерял я, где здесь переключение. В общем, не рекомендую вам русский язык здесь использовать, это ужасно. Обзор, вот есть токены, здесь можно посмотреть приблизительно графики. Но здесь вот, приходя на эту биржу, соответственно, вы должны уже понимать, зачем вы сюда пришли. То есть, например, вы пришли там тысячу биткоинов обменять на эфир. Вот тогда вы это можете сделать не на Binance, а тем более на Binance такую сумму не получится обменять, там ограничение 10 тысяч евро. А вот прийти на децентрализованную биржу и совершить здесь крупный обмен, тогда у вас и комиссия будет небольшая. То есть, ну вот э, такая вероят... возможность работы на таких биржах есть. И можете попробовать э, вот э, купить какие-то э, два токена из какой-то пары и положить, дать ликвидность на биржу, чтобы на них начислялись э, дополнительные бонусы. То есть, вот зарабатывать на каких-то своих э, монетах, которые у вас на текущий момент лежали мертвым грузом. Спасибо всем за внимание. Такой очень краткий обзор. Если будет интересно, я могу рассказать также про пулы, как все это работает. Не всегда все очевидно, не всегда все это понятно. И нужно предварительно это знать, чтобы начинать эффективно использовать крипту, спекулировать, инвестировать в крипту. Все, что с этим связано. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Там постоянно недельные обзоры, самые интересные, графики, э, э, российские и мировые. И появилась возможность заказать курс по теханализу с главой по криптовалюте. Ссылочка вот здесь по стрелочке, можете перейти и заказать, чтобы быстро погрузиться в мир криптовалют, поменьше набить шишек и побольше сэкономить денег именно на старт. Спасибо за внимание.